приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая сегодня мы с вами поговорим о солнечном затмении которое происходит у нас 4 декабря 2021 года если вы следили за новыми выпусками на моем канале то знаете что 19 ноября было лунное затмение именно оно открыло коридор затмений. Кстати, это было очень важное затмение, которое во многом является предвестником событий 22 года. Поэтому, если вы по каким-то причинам пропустили это видео, то советую его все же просмотреть. Итак, что касается солнечного затмения 4 декабря, то оно будет полным. Это значит, что оно обладает тоже особой силой. К тому же, оно будет закрывать. Коридор затмений, который открылся 19 ноября. Кстати, в астрологии считается, что именно солнечные затмения являются триггерными. Они могут давать события внешние, которые будут подталкивать нас действовать, инициировать перемены в нашей жизни. Но также они могут давать и внутренние изменения, которые тоже подталкивают к внешним действиям поэтому важно все-таки наблюдать что происходит с вами в этот период вашей жизни к чему ваша жизнь вас подталкивает вот что хочется сейчас сделать какие перемены произвести в своей жизни вот это пожалуй самое важное на что стоит обращать внимание по данному затмению солнечное затмение 4 декабря происходит в мутабельном знаке Стрелец, и его можно охарактеризовать как момент истины, момент прояснения. И действительно вы можете обнаружить, что какая-то важная ситуация в вашей жизни обрела ясность. Вы знаете, как поступить, вы знаете, какое решение вам нужно принять. К тому же знак Стрелец очень сильно связан с мировоззрением философии наша особенность которой мы воспринимаем этот мир и все что происходит вокруг нас и знак стрелец связан с умением обобщать и видеть общую картину поэтому по данному затмению очень хорошо получается абстрагироваться если у вас ранее скажем так смущали выводили из себя какие-то отдельные детали отдельные личности или отдельные качества, характера какого-то человека то сейчас есть возможность абстрагироваться и посмотреть на это все в общем и понять для чего все это в чем смысл происходящего и возможно вы примете решение что с этим человеком не стоит общаться или наоборот вы осознаете что Такая мелочь вот в его характере, это, скажем, то, на что вы готовы закрыть глаза. Стрелец находится на одной оси и знаком близнецы, это ось коммуникации, общения. Поэтому, безусловно, вы будете так или иначе поднимать в своей жизни тему общения и взаимодействия с людьми, которые вас окружают, и вы будете выбирать. И более отчетливо видеть, кто вам комфортен в общении, кто позволяет вам поверить в себя, открывать новые перспективы, а кто наоборот тянет вниз и внушает вам, скажем так, то, что у вас ничего не получится. Но в целом хочу сказать, что стрелец это очень оптимистичный знак, Поэтому обычно по затмениям в этом знаке происходят положительные события, которые дают как раз-таки нам возможность поверить в себя, с улыбкой посмотреть на те ситуации, которые происходят в нашей жизни, и благодаря этому быть более эффективными, поверить в себя, когда это нужно. И поэтому естественным образом Знак стрелец, являясь огненным знаком, знаком действий, вот благодаря этому оптимизму дает желание что-то делать, создавать, созидать и вкладывать в это дело свою философию, свою душу, свое мировоззрение. Безусловно, помимо темы коммуникации, стрелец также имеет отношение к, ко всему иностранному, к теме обучения, к, к теме документов, к теме поездок. По сути, стрелец ⁇ это расширение. И это может быть расширение нашего мировоззрения, представления о чем-то, расширение наших контактов, наших навыков, повышение уровня профессионализма. Это может быть, в принципе, желание сделать больше вот такого рода экспансия да, в наших действиях. И поэтому, если вы ощущаете, что... В какой-то сфере вы хотите большего, то знайте, что это происходит под воздействием как раз-таки вот этого солнечного затмения в стрельце. Конечно же, несмотря на то, что в целом стрелец знак очень оптимистичный, открытый, все же у некоторых людей могут зашкаливать эмоции вблизи затмения, а эмоции всегда мешают принять взвешенное, адекватное решение. И поэтому вблизи затмения 3-5 дней не стоит инициировать вот прям какие-то кардинальные перемены. В момент затмения Солнце и Луна соединяются с Меркурием. Они будто бы его вовлекают в эту тему, поэтому данное затмение будет иметь очень яркий такой меркурианский оттенок. Это значит, что затмение может вывести вас на какой-то важный разговор, вы можете узнать какую-то важную для вас информацию, которая станет как ключом да, для понимания всего происходящего. Затмение может дать импульс очень яркий, изучать что-то новое, познавать себя. Это может быть и желание отправиться в поездку, поскольку Меркурий очень такой подвижный, как планета, подвижная планета отвечает за перемещение и стрелец тоже у нас дает вот такое желание познать что-то новое открыть для себя новые горизонты ну и само собой это бумажная тема эта тема получения новых навыков в профессии желание стать лучше узнать что-то новое продвинуться вперед причем вот такое интересное сочетание меркурия да и затмение стрельце будет давать Возможность осознать какой-то важный момент в отношениях, возможно, это даже касается того, как выйти из кризиса в отношениях, как решить финансовый вопрос, то есть Меркурий это всегда возможность привнести практику вот это очень интересно на самом деле поскольку стрелец больше связан с философией да? когда мы вот в общем понимаем что и как делать. А вот Меркурий как раз таки дает возможность применить эту философию. Поэтому нельзя сказать, что данное затмение будет влиять только на наше мировоззрение и на наше отношение к чему-то это безусловно и желание действовать и применять вот этот новый опыт, те новые мысли, которые возникли в голове, искать этому практическое применение и реализацию. Несмотря на то, что само по себе затмение очень так сильно подталкивает к тому, чтобы менять обстановку, куда-то съездить, все же я бы не советовала вам планировать поездку именно на день затмения. Так как обычно из-за вот такой в целом сумбурности да, этого события могут возникать разного рода несостыковки в рейсах поэтому лучше все-таки дождаться когда пройдет само затмение когда несколько дней пройдет и тогда уже вы можете смело планировать поездку или путешествие кстати в день солнечного затмения будет прекрасный аспект к сатурну это как раз таки тот фактор который показывает нам возможность навести порядок какой-то сфере нашей жизни разложить все по полочкам продумать план действий выработать стратегию выхода из неприятной ситуации то есть по сути это очень хорошее затмение которое дает нам возможность действительно найти решение плюс это очень хорошее затмение для планирования поэтому многие из вас могут вот прям очень сильно задуматься над тем как же провести, как пройти следующий 22 год, какие планы строить и какие цели ставить перед собой. На кого же солнечное затмение повлияет больше всего? Конечно же, это солнечные и асцендентные стрельцы. Это те стрельцы, которые рождены со 2 по 5 декабря, а также те, у кого асцендент находится с 12 по 15 градус. И если вы попадаете под эту категорию, то знайте, что затмение может распространять свое влияние на целый год, как минимум на полгода. И оно будет давать вам в этот период ощущение новых перспектив и новых горизонтов. Это возможность куда-то съездить, возможность расширить жилплощадь, возможность пройти новые образовательные курсы или получить новую более престижную работу. Так как затмение происходит в огненном знаке, то оно будет затрагивать очень благоприятно а также огненные знаки, такие как Лев и Овен. И в жизни этих людей тоже произойдут очень мягкие положительные перемены. Возможность расширить что-то в своей жизни, посмотреть с большим оптимизмом, решить какую-то проблемную задачу и, соответственно, разгрузить себя. Для людей, рожденных под знаком Дева и Рыбы, данное затмение проходит в аспекте квадратуры. Квадратура подразумевает усилия и то, что не все будет идти гладко. И вот вам нужно более так предусмотрительно, аккуратно относиться к темам поездок, документов, эмиграции, переездов и любых перемен, к которым вы относитесь с таким вот оптимизмом, будто бы это все будет нормально. То есть нужно все просчитывать и максимально аккуратно, последовательно идти к поставленной цели. Близнецы, затмение происходит в оппозиции к вашему знаку, вы являетесь активным участником этого затмения. Оно может влиять и на ваши дела, и на ваши отношения с окружающими, и ставить вас в такую ситуацию выбора. Вот вам нужно серьезно контролировать эмоции вблизи этого затмения, особенно если речь идет о принятии важных решений. Что касается людей, которые рождены в момент новолуния, полнолуния, либо вблизи затмения, либо в день затмения, а также людей, у которых солнце асцендент в знаке лев, в знаке рак, вы очень чувствительны к затмениям, И любое затмение будет так или иначе подводить вас к чему-то очень ярко и будет очень сильно влиять и на ваше самочувствие, и на ваш эмоциональный фон. Поэтому вам стоит быть вот всегда <со> <со> аккуратными вблизи затмений и внимательными. Кстати, на протяжении всего коридора затмений действует аспект оппозиции Меркурия или лит. Это аспект ложной информации, это аспект заблуждений, это аспект даже, когда сознательно могут какую-то дезинформацию распространять. Поэтому в этот период времени нужно вот с особой такой ответственностью подходить к теме информационной гигиены и внимательно вот следить за вот любыми изменениями в информационном поле, и при этом не подпускать эту информацию слишком близко, не пропускать ее через себя. В момент затмения Марс будет делать квадратуру к Юпитеру. Это говорит о том, что мы можем проявлять резкость, может внезапно возникнуть желание вот решить эту ситуацию прямо здесь и сейчас, как бы расставить все точки. Да? Но не стоит этого делать, нужно стараться проявлять больше терпения. И э, рассудительно подходить к любым решениям Ну и плюс помните, что очень много людей э, вблизи затмений ощущают повышенную тревожность И это, конечно, и вопрос э, э, статей, да, которые распространяются в интернете И много страшилок да, в этих статьях по поводу самой темы затмения То есть идет такое нагнетание обстановки но также это и естественный такой эмоциональный процесс когда проходит затмение действительно многие люди могут ощущать тревожность на ровном месте поэтому не стоит слишком сильно акцентировать свое внимание на вот этих душевных волнениях если они возникают это ни в коем случае не является предвестником каких-то событий или фактором который требует повышенного внимания Наоборот, к этому нужно относиться снисходительно, с пониманием, что пройдут затмения и тревожность тоже пройдет, при этом никаких плохих событий с вами не произойдет, то есть настраивайте себя на позитив. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео, очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным, будем с вами на связи, пока-пока.